Излучение часто используют в быту. Всем хорошо знаком такой предмет как термос. Его используют для сохранения пищи и напитков горячими. Термос состоит из стеклянного сосуда, который имеет двойные стенки. Воздух между стенками откачан, а внутренняя и внешняя поверхности сосуда покрыты блестящим слоем металла. Поскольку воздуха между стенками сосуда нет, то отсутствует как конвекция так и теплопроводность. Из-за блестящего покрытия стенки сосуда энергию отражают, поэтому она передается излучением.